Сегодня я показываю вам эту орхидею и хочу ответить на вопрос сколько могут цвести орхидеи непрерывно? Вот эта орхидея которую вы видите начала свое цветение выпустила цветонос в конце и расцвела в конце ноября прошлого года. Вот этот цветонос два последних цветочка на цветоносе видите две даже три ветки вот здесь такая двойная веточка этот цветонос появился в конце ноября прошлого года об этом вы можете посмотреть в видео о росте цветоноса и расцветании вот Казалось бы, эта орхидея уже доцветает. Здесь недолго осталось ее цветение. И сейчас, 15 сентября, сегодня я вам хочу показать, что на этот день мы имеем на орхидее. Видите, зачаток одного цветоноса и с другой стороны тоже растет другой цветонос. В общем, пока орхидея отцветет, новые цветоносы уже подрастут. Я не говорю, что этому способствует мой супер какой-то уход. Это просто, по-моему, виноват в этом сорт орхидеи. И хорошее корневая растение. Вы видите весь горшок занят корешками вот наращивает еще и воздушные корни это говорит о том что нужно омолаживать орхидеи но уже мы потерпим до февраля приблизительно даже видите вот листик орхидеи был ожог солнечный пришлось его срезать он дальше пошел желтеть в общем не супер идеальный уход но несмотря на это наша орхидея цветет вот с ноября месяца желаю вам хорошего цветения ваших орхидей до свидания до новых встреч подписывайтесь на мой канал